Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами делать когтеточку для кошек. У многих из вас дома есть кошка, и этот аксессуар просто необходим для такого питомца. Итак, для того, чтобы сделать когтеточку, нам понадобится коробка. Я взяла коробку из плотного картона, вот такую, из-под самоката. Вот. Вообще, на одну когтеточку вот таких коробок нужно несколько. Если коробка побольше, то есть пошире, по шире, по пообъемнее, то... Возможно, коробка подойдет одна, но также зависит от размера самой когтеточки. Также нам потребуется коробочка. Небольшая коробочка вполне подойдет. Коробка из-под обуви. Она будет служить каркасом для нашей когтеточки. Также нам понадобятся ножницы и линейка. Эту коробочку необходимо измерить в длину, для того, чтобы нарезать наши полосочки из картона. У меня эта коробочка примерно 30 сантиметров. Каждая полосочка, которую я буду в дальнейшем нарезать для коктейлочки, должна быть длиной 30 сантиметров. 1 августа у нас были подведены результаты творческого конкурса, который назывался Чеха Конкурс 001. Первое место у нас получили 3 человека. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Ссылки на аккаунты победителей в инстаграм в описании. Вы можете посмотреть у них в профиле много интересных фотографий. Те, кто в этот раз не победили, не отчаивайтесь, у нас будут еще проходить различные творческие конкурсы, в которых вы можете поучаствовать и также попасть к нам на канал. <музыка> Необходимо будет отмерить полосочки примерно по 5 сантиметров и их нарезать. Для начала мы отрежем все неровности, которые нам в дальнейшем не понадобятся. Красивые некрасивые, это значение не имеет, так как кошка все равно все это сточит. Итак, когда мы нарезали много-много-много-много-много картонных полос, нам необходимо их складировать в нашу коробку из-под все помните, что длина полосочек длина коробочки должны совпадать. И мы начинаем их аккуратно вставлять внутрь. Можно по несколько, потому что сначала они будут вставляться довольно-таки легко. Вот, то есть берем сразу несколько и вот вставляем. У меня полосочки получились чуть меньше коробочки. Если у кого-то будет так же, я в конце покажу, как это исправить можно. полосочки получили шире уже это не страшно потому что кошка все равно это все ногтями заточит так. то у нас наступает такой момент когда полосочки начинают влазить в коробку с трудом но их надо в коробку напихать грубо говоря до такого состояния чтобы они очень плотно мне стояли иначе кошка своими когтями просто их вытащит Я говорила, что у меня получились полосочки чуть короче, чем сама коробка. То есть у меня здесь есть расстояние, что будет помехой при точении когтей. Чтобы этого не произошло, я беру остатки картона от нарезок и вставляю их по бокам когтеточки с двух сторон. Я вытащить не могу, хотя тяну довольно -таки сильно. Вот таким образом можно буквально за 10-15 минут сделать небольшую когтеточку. Можно ее посыпать кошачьей мяты и тогда кошке она понравится сто процентов. А в следующем ролике я расскажу вам о том, какие игрушки есть у Роя и Арины и для чего они нужны. У Роя и Арины довольно-таки много игрушек, начиная там от различных погрызушек и мячиков, мягких игрушек, заканчивая большими пудерами, кольцами и игрушками-неваляшками. То есть, игрушки-неваляшки, это у нас весьма такая интересная конструкция. Ну вот, она вот так выглядит, и эти игрушки, они всегда стоят вертикально, то есть они не падают. Благодаря всему питомцам интересно играть. Какие-то игрушки мы берем с собой на улицу, то есть, например, вот, как кольца не валяшки, пулер, кольца, иногда канатики, различные мячики. А какие-то игрушки мы используем только дома, то есть какие-то игрушки животным брать на улицу строго запрещено. Обо всем об этом в следующем ролике, и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить самое интересное.